Привет! Новая порция свежих новостей от Universe News ждет вас прямо сейчас. С вами я, Марина Захарова, и мы начинаем. Основатель казанской научной школы журналистики отмечает свое 90-летие. Академия наук Республики Татарстан подвела итоги года. Как сегодня лечат грибковые инфекции? 22 декабря свой 90-летний юбилей отмечает основатель Казанской научной школы журналистики, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, доктор филологических наук, заслуженный профессор Казанского университета Андрей Раот. Со столь крупной датой его поздравил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 22 декабря в высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось торжественное празднование 90-летия заслуженного профессора КФУ Андрея Роота собрались вот в этом зале, тоже не с проста, по одной простой причине, что школу, которую вы формировали, как бы она ни называлась, факультет журналистики, там, институт, сегодня высшая школа, она продолжает те традиции, опираясь на тот фундамент, который вы заложили. По-моему, не ошибайтесь, вы молодее. Ну да. что и парни? Пять лет тому назад мы с вами да, нашли. Я помню. Вы помолодели. <свят> <свят> Это хорошо? Это отлично.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 Делегация Японского университета Канадзавы во главе с вице-президентом прибыла в Казань для расширения сотрудничества с КФУ. Какие идеи были предложены и рассмотрены, расскажет Аделя Шамилова. 21 декабря КФУ посетил старейший партнер вуза университет Канадзавы. После насыщенного дня, полным ознакомительными экскурсиями, по зданиям и лабораториям Казанского федерального японские коллеги встретились с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. На встрече был обсужден существующий на сегодня совместный проект КФУ и японских партнеров, который предполагает прежде всего студенческие академические обмены. При этом рассматриваются не только подготовка специалистов, которые соответствовали бы идеалам двух университетов, но и воспитание будущих лидеров российско-японских отношений. С этой целью планируют чаще проводить высококачественные программы сотрудничества с партнерами в России для увеличения количества студенческих обменов, а также содействовать развитию будущих региональных взаимодействий в области науки, культуры и экономики. В рамках данного проекта японская страна стремится воплотить идею русского шелкового пути знаний 21 века, который соединит Восток и Запад. В России существует традиция перед новогодними праздниками подводить итоги уходящего года и Включаю наиболее значимые результаты, и я очень рад, что в 2017 году в области нашего межуниверситетского сотрудничества произошли действительно значимые прорывные изменения, поскольку заявка нашего университета, университета Каназавы на гранд правительства Японии по программе сотрудничества между Россией и Японией получила положительный отклик. Состоявшийся висит служит хорошей отправной точкой для реальных шагов в осуществлении заявленной программы. Со стороны руководства Казанского федерального университета данная программа получила поддержку. Более того, в ходе встречи не раз высказывалось мнение о заинтересованности в интенсивном развитии отношений между университетом Канадзава и КФУ. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы нашли возможность принять всю нашу делегацию вместе со студентами. Цель нашей поездки – реализация большого правительственного гранта по развитию взаимодействия с российскими университетами. За прошедший день мы успели обсудить множество вопросов, и программу двойного диплома готовы начать уже сентября. В январе на симпозиуме, я надеюсь, мы сможем подписать дополнительное соглашение, закрепляющее наши взаимоотношения как на уровне регионов, так и по программе двойного и в заключении стоит отметить, поскольку университеты находятся в экономически развитых регионах своих стран, Республики Татарстан и префектуре Ишикава, то укрепление связи между вузами, развитие совместных научных и образовательных программ приведет и к развитию, и к укреплению экономических связей. Аделья Шамилова, Ленардо Валитяров, Универньюз.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 Международная организация Кокрейн провела исследование препаратов, использующихся в лечении грибковой инфекции ногтей. Кокрейн изучает эффективность медицинских технологий. Центр Кокрейна в России базируется в Казанском федеральном университете. Организации исследовались препараты, принимаемые в виде таблеток. Ученые изучили следующие вещества, входящие в состав лекарств. Гризиофульвин, препараты группы азолов и тербинофин. Грибковое поражение ногтей достаточно распространенное инфекционное заболевание. Инфекция может стать причиной развития тяжелых соматических заболеваний. Почему нужно лечить вот эти минимальные проявления грибковой инфекции? Потому что при потенциальном дальнейшем ухудшении иммунитета есть всегда риск распространения развития системной грибковой инфекции. Системная грибковая инфекция лечится очень тяжело, препараты системного действия очень тяжелые, поэтому, конечно, нужно этого не допускать. Тербинофин, азолы и гризеофульвин на основе доказательств оказались эффективными средствами в инфекции и приведении в порядок внешнего вида ногтей. Тербинофин показал наивысшую эффективность из изучаемых препаратов. Прием лекарств, состав которых входят данные вещества, связан с определенными рисками. Риски, к сожалению, есть. Риски, к сожалению, есть. И максимальные эти риски выражены у препарата гризеофульвин. Далее, азолы все характеризуются тяжелыми побочными эффектами. Это тяжелое поражение печени. К сожалению, тербинофин не лишен побочных эффектов, в том числе и поражения печени. А вопрос о системном применении решать обязательно с врачом, который позволит учесть все за и против у каждого конкретного пациента. Врачи, в том числе и сотрудники Кукраин-Россия, предупреждают, что использование системных препаратов необходимо контролировать. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. И пусть каждый ваш день будет наполнен только лучшими новостями. С вами была...